Друзья, добрый день. К нам сегодня приехала гость из города Актьюбе, Скандагача. Скандагача. И вы знаете, я бы хотела показать ее очень хороший результат. У нее проблема витилига. Но смотрите, никто не знает, что у нее витилига было, потому что она оказывается не сделала фотографию. На лице у нее были, оказывается, белые пятна, как на руках. Вот. И я очень прошу, друзья, пожалуйста, делайте фотографии до и после. Скажите, через сколько времени у вас прошли пятна на лице? У меня через неделю прошло на лице, а вот эти у меня старые они постепенно проходят. Представляете, человек принимал пять дней и у него прошли вот эти пигменты. Об этом даже подтвердит ее близкая подруга. Да, не подруга, сестренка. А моя. вы сестренка? Уже нашер на меня. Она в прошлом году приезжала к нам в гости. У нее вот здесь вот остатки есть, белые были, и ага. здесь все белые были. Да? Когда она в этот раз через год приехала, смотрим, у нее нету. Вот смотрите, у, у нас, не морщины, не спеши, у нас есть только один морщины, свидетель. Да? Один свидетель, ее сестра. Пока. Пока. Гостица к тебе. Город Алмата. Спасибо.